Всем привет! Новый обзор 5 Billion Sales на тему как пополнить сайт, чтобы заказать гарантированное объявление. Нам нужно нажать на гарантированные объявления на главной странице и нажать заказать сейчас. Объявление резервируется на 20 минут. Если вы передумали резервировать, нажимаем отмена. И вам обязательно нужно перечитать все, что здесь написано, чтобы понять, что такое гарантированная продажа. Вы можете разобраться в этом в вашем собственном темпе, перечитывая раз за разом, чтобы понять, как все это работает. По поводу выплат в моем прошлом обзоре было сказано, что после 25 августа мы будем выводить все. Здесь я ошиблась, я прошу за это прощения. это ошибка, так как я очень спешила быстрее сделать обзор. На самом деле мы будем получать абсолютно все партнеры, независимо от того, купили они или не купили гарантированное объявление, купили ли они сами гарантированное объявление. Абсолютно все партнеры получают только от продажи своих данных заработок и евро бонус то есть сколько у вас накопится за от, от 22 февраля от старта и до 25 августа вы сможете вывести наши же партнерские комиссии мы можем вывести только если мы нажали на баннер ускорить 10 раз, наш партнер нажал на баннер ускорить 10 раз, таким образом мы получаем в следующем году на 10, на, через 10 месяцев, а не через 12. И если мы хотим быстрее, еще быстрее получить наши именно партнерские комиссии, нам необходимо продавать рекламу. Наша первая линия, наши лично приглашенные партнеры покупают гарантированные объявления, и продажа 10 таких объявлений ускоряет на 1 месяц. То есть, если в апреле месяце у вас начислено 1000 долларов партнерских, это значит, что в 2023 году вы должны получить в апреле. Да, но так как вы на 10 раз ускорили, вы получите на 2 месяца раньше. То есть, вот приблизительно возьмем январь. Если вы продали 10 объявлений, то вы получите в декабре 2022 года и так далее. Давайте разберемся, как пополнять. Мы будем пополнять через USDT. Так. Здесь у нас номер, на который нам нужно отправить. Мы скопировали. Теперь мы идем на свой Binance. Вставляем адрес. Важно выбрать сеть. Копируем точную сумму. Так, выбрать, выбрать правильную сеть очень обязательно, правильно, потому что если вы неправильно выберете сеть, ваши деньги просто уйдут и вы не сможете их вернуть. Вам их никто не вернет. Вот обратите внимание, ТРЦ-20. Вставляем точную сумму. Спотовый кошелек. Вывод. Далее у нас идут такие предупреждения. Так, подтвердить. Продолжить. И дальше у нас идет э, верификация. Я поставлю пока на паузу. Вот такой верификационный код нам приходит от Binance. Так, мы его вставляем э, в поле подтверждения нашей электронной почты. И э, также мы э, код подтверждаем 408-748. Данные коды, они являются у нас. Э, они действительно в течение нескольких секунд. Так же, как вот у нас здесь аутентификатор, здесь также у нас действительно в течение нескольких секунд. Пока синим оно светит, оно работает. Отправить. Так, и завершить. Так, теперь смотрите, здесь написано, после того, как USDT скопируйте, скопируй, ставьте идентификатор счетчика ниже и нажмите кнопку подтверждения. Мы таким образом с вами подтверждаем, что мы действительно оплатили. Так. Так, так, так, так. Комиссия вывода у нас 1 доллар выше. Вот мы копируем этот адрес. Сейчас пока здесь идентификатор не указан. Он появится в течение нескольких минут. Он не сразу появляется. Нужно, чтобы платеж дошел. Вот, смотрите. Вот пришел. Вот это вот и есть. TX ID – это и есть ваш идентификатор. Мы его копируем. Идем на сайт. И вставляем его теперь подтвердить вот когда появилась вот такая зеленая галочка заказ создан в ожидании оплаты то есть мы сделали все правильно нажимаем хорошо так у нас счет уже пополнен, у нас уже деньги находятся на нашем рекламном кабинете. Следующий обзор будет посвящен настройке объявления гарантированных продаж. Подписывайтесь на мой канал и ждите следующего обзора. Всем пока-пока! в данный момент кстати вы можете зарезервировать это объявление то есть вы можете оплатить если вы еще не выбрали для себя партнерскую программу вы можете оплатить сейчас и потратить время на то чтобы найти действительно хорошую партнерскую программу кстати также будет также будет еще один обзор на тему где искать партнерские программы и вы сможете путем ну, у вас уже будет пополнено, вы сможете потратить время достаточно тщательно, чтобы себе подобрать такую партнерку и так как у вас деньги заведены вы не потеряете вашу возможность разместить гарантированное объявление, так как сейчас компания нас предупредила что э, очень скоро такая возможность будет нам закрыта. И заказать гарантированное объявление можно будет только путем размещения огромного достаточно депозита. Э, не все смогут это сделать, поэтому, друзья, бронируйте, пока оплачивайте, а партнерскую программу можете найти позже. И э, ищите таким образом, чтобы э, действительно вы радовались от счетчика пополнения постоянных э, постоянных регистрации на отхождение и так далее вот если мы посмотрим как у нас проходит здесь регистрации активации то мы видим что сегодня 7 мая и на сегодняшний день 117 человек и достаточно активно это все дело происходит то есть трафик идет мощный также в следующем видео я вам покажу сколько просмотров сколько вернее трафика пошло именно на эту партнерскую программу. Всем пока! До новых встреч! С вами была Женя Чиш.